Обычный завтрак это каждый раз завтрак завтрак все. Ох, рыбу мой, да? Пустить весла. ее. Это же вообще. В корыте вес! В корыте вес. Это вообще уникальное А ч вы, ну ч не мог брякнуть, скажи это? Постеснялся. Ну опаздывали немножко вот это, и поэтому торопились. Вот и раньше есть телефоны, все. Это было бы отлично. Ну вот он так повезет. Что с тобой? Что это? Сергей, добрый день. Запыхался, я через соло. Свой груз везу. Твоя ноша не тяжелая. Да мне а нож я... не да сперни никого, на раз... хоть кто-нибудь выглянул, Фом... никого не видать. Ну, да твоя, твоя ошибка. Я не Андрей, не по телефону, по этому Да. 38, да? 32. 32 было, 32 градуса Андрей, было. Андрей, 38. Утром. Да. И схвачен был зверь, И с ним уже пророк все чудеса пред ним которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое Толкование. Неудостоен был Антихрист сражения со Христом, но схвачен был зверь и с ним уже пророк. Великие они были через свои обольщающие чудеса при людьми, казались непобедимыми и несравнимыми. Но сколь жалок и ничтожен их вид, когда они, маленькие, бессильные, злые, схваченные небесным всадником и не способные оказать никакого сопротивления. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серое. Вот и весь бесславный и позорный конец мнившего себя Богом и пророком его. Всегда помни это. Не бойтесь убивающих тела, души же не немогущих убить. Обойтесь а более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Подобными словами описывает Священное Писание гибель Антихриста. Так Исаия говорит, что Господь жезлом уст своих поразит землю и духом у Своих убьет нечестивого. А апостол Павел непосредственно пишет об Антихристе, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия Своего. Антихрист окончит свой земной путь пришествием Христовым. Так мы опять видим, что сектанты, учащие восхищение Церкви перед Великой Скорби и тысячелетним царством после нее, вынуждены прийти к нелепой мысли о троекратном пришествии Христа в мир, к кончину века. Первое – перед Великой Скорби, второе – после Великой Скорби и третье – после тысячелетнего Царства на Страшном Суде. Вот когда изучаете, например, да. Да. Вот апокалипсис, я так понимаю, как я изучаю, текст да. апокалипсис, да? да. А? Текст? Вот. Динай, вот я бы вообще вот как руководство именно выбора именно этой книги, для она является самой последней книгой в новом завете. но мы видишь, мы know. проходили это Евангелие просто стали вот уже это сам продолжительное это, потому что здесь <repanic> очень <repanic> ну, расширенное толкование <repanic> такое.